Народ, всем привет! Давно не виделись, неделики, наверное, даже уже, наверное три. Ой. Да я только вернулся с моря, отпраздновал немножко дня рождения, где-то гости сидят. Буквально полчасика я себе выбил, чтобы продвести итоги, надеюсь, хорошо слышно. Было бы неплохо, если бы написали, хорошо ли меня слышно буквально скатаем 2 три боя и я сразу же подведу итоги к сожалению мой основной канал заблокировали я уже писал в вконтакте с тем что я решил провести трансляцию футбола и с вами обсудить там посмотреть сам чемпионат в общем и канал на три месяца к сожалению заблокировали а ну ты я уже лопухнулся согласен вот, так что сейчас на этом резервном канале на котором я пытался надеюсь в будущем развивать э, обзоры фильмов, все желание есть, но руки не доходят в общем, как только с этим разберусь, с основным каналом вернемся сюда но пока буду стримить на резервном канале на этом и соответственно выпускать уже видео на основном вроде как публикация не запрещена давайте скатаем пару боев давненько я уже не играл как ли, сколько вас не играл, только же не играл недели 3. ну, давайте на чем-нибудь таком сыграем на чем-нибудь а давайте сыграем на, на образце, кстати его сейчас в продажу у нас ввели, да? если не память не изменяет так, так, так тысяч 4 первый образец давайте на нем наверное, скатаем. славик привет привет кстати напоминаем тем кто присоединяется надо подписаться ну чтобы раз уж участвовать в розыгрыше достаточно подписаться на youtube канал не на это на котором сейчас требую а ссылочка под видео в группу вконтакте и там сделать репост и написать свой игровой ник Майки 737, привет, у меня тоже сегодня рождение, с праздником И тебя поздравляю Две днюхи, это хорошо Так, надеюсь, меня хорошо слышно, пожалуйста, отпишитесь Я просто не в курсе И Вот сейчас просто, грубо говоря, из-за стола встал чтобы скатать пару боев, да, розыгрыш провести Поэтому еще ничего не настроено Надеюсь, все Хорошо Она закинула в самую попу. Посмотрим, как она сейчас получится. Надеюсь, гости сейчас не забегут и не помешают. Андрей, спасибо. Это первая жертва, да, у нас опоздал. Я даже не знаю ехать к вышке или не ехать. все норм ну по любому думаю попал а можно погромче ну сейчас думаю я или умру или Я, наверное, Скорпиона выцеплю И сделала погромче. Просто не могу громко. Ну, так, хотя при могу громко говорить гостей я не потревожу. принципе фиг с ним. Попадет в меня Лёва, но патона мы заберем. Ладно, через дома а, нет, лево, даже отвернулся. И это здорово. Да не страшно, через домашку можно залетать. Блин, ну, думал успею первым Так сильно тут наглеть не будем Ну да, точности, конечно, нам не занимать Почти-почти. Точность у меня не очень. Напоминаю, чтобы принять участие, надо просто сделать репост и подписаться на канал. Но не на этот канал, а на канал по ссылке. Это резервный канал. Торопился. Да ладно, как так-то. Так, так по-моему, стрелялся, да? Если мне память не изменяет и зрение не подводит. Да что ж такое. О, ладно, поздно, зашка заметил. Ну, это не важно. Так, грубо говоря, сейчас у меня час ночи. Где-то лидер, что в половину я уже проведу итоги. А пока сделаю себя чутка погромче. Вот сейчас изображение немножко пропадет. Сейчас. Ну, надеюсь, так стало у вас немножко получше. не играл прям аж немножко соскучился так надеюсь все хорошо стрим у нас не отваливается сейчас, знаете вот поехал на море сейчас страшно обгорели с женой это капец конечно просто жестко но Все-таки отдохнули душевно, и вот, знаете, вот, буквально вот уехал и просто от мира пропал, потому что а, уехали в Приморский край, там на моря там Андреевка, туда Андреевка, ну, в общем, Приморский край, там сотовой связи нету, нету интернета, нет сотовой связи, тишина, благодать, никто эти не трогает, никому это не нужен, не, ну, так дозвониться еще, в принципе, можно, и то, наверное, только Билайн берет в основном. Ну, это просто от цивилизации. Конечно, хотела пожить в палатке, но там немножко с погодой не подфартило. Вот, и пришлось жить э, в домике. Вот, хотя я больше люблю такую палатку, прям чтобы прям вот, чистая единица с природой. Но не повезло. Но все равно классно отдохнули. Чего, в принципе, вам желаю. Мясо объелся. Ах, отвел душу. Так, ну поехали. Не люблю эту карту. Когда еще она раньше была, ее любил. А вот когда на десятки, восьмерки вывели, что-то когда-то не заходит она мне. Не камельфо. для участия надо сделать репост вконтакте подписаться на youtube канал ссылочка под видео и на youtube канал и на вконтакте это канал резервный что-то у меня высокие? на каком сервер закинул должно было закинуть на 9 я чувствую по моему это нифига не 9 в молоко выстрелил сейчас подожду отлично осталось немножко малеха перезарядиться Конечно, долгая перезарядка, сейчас уже его спугнут. где за здание спрячется, уже фиг его пробьешь. Ну, посмотрим. Так, сейчас немного обновлю. Так, отлично. Давайте вылезем наглую. перезарядимся так чуть выскочим сюда наверное и потом поедем туда поближе Блин, пока не видно думаю в наглую что ли не ну, по лестнице слишком много хп растеряю быстрее наверно будет туда упасть Хотя мне, мне сегодня рождение, мне сегодня нужно повести. Это будет весело. Вот как-то так. Через размен. А что делать? Нелегка жизнь барабана. Ладно, будем еще одного выстрела. А там уж попробуем. Я уже не успею ХПшки мне не хватит Надёшь на перезарядку. Зачем лишний раз рисковать, правильно? Блин, ну вы издеваетесь, заберите 705 а вы чё? Мужики, блин. Да это, блин, ну капец. Честно, пожалел, что ушел на перезарядку из одного снаряда, но, блин, по факту поступил то правильно Как можно было не уйти на перезарядку, но, блин, итог, конечно, получился печальный Хотя начиналось все весело Что у нас еще? 15 минут Ну, думаю, один-два боя мы еще успеем скатать и уже тогда подведем итоги нашего розыгрыша скидку, ну-ка даже, даже посмотрю, мне интересно. Вот там малехаз, я зависнет сейчас, просто активирую, почему бы и нет. 30%. Может, какую-нибудь хрен себе и куплю. Мои купоны 30 на 6 дней. Ну, нормально. Должна денежка появиться мелочь а прият. Хотя у нас столько уже танков, что я же не знаю, что же можем покупать Так, вам бы еще взять Прима Виктория Да, кстати М -м -м, Как вариант, конечно Не, давай что-нибудь повыше возьмем Что-нибудь из десяточек, да? О. Возьму вот этого красавца Наверное, после него я и разыграю. Не вижу смысла долго затягивать, тем более там гости ждут. Напоминаю, что, кстати, сейчас я сыграю бой. У вас возможность стрим либо прервется, либо там чуть подзависнет. Я его перезапущу, но там проблема с ОБСК вот он сразу не хочет переключаться но сейчас прям быстренько восстановится и все пойдет скидки только занал или за голду по моему только за нау а почему по действительно я знаю за наличку только за голде стоит еще только за нал. да блин по факту конечно дело каждого донатить не донатить но Wargaming берет не самые большие бабки за виртуальное имущество. Серьезно, тем более оно не дает большого такого какого-то прям бешеного преимущества. Там за редким исключением очень-очень хорошие танки, но их то их. Надо еще на них уметь играть. Motion type. Ну, не хочу я, я хоть и танк прорыва, но немножко не хочу я залазить. Туда попробую сыграть через центр немножко. Э -э слова. я не доначу. Так и жгут это дело каждого. Ну, здесь включаем, я найти вот не люблю когда-то прям я принципиально не доначу этой картошки. Таких людей я не понимаю, людей, которые не знатят, потому что им это как бы не надо, я понимаю, людей, которые принципиально не начат, и ну, я их не понимаю, знаешь, как бы, так, доставайся же ты не негому, моя там, великая денежка, это я не могу понять. А вот человек, которому просто не надо, это да, который не из принципа, ох ты, поторопился, Дмитрий, поторопился. Слишком-слишком далеко вылез. Ну да ничего. Так, сейчас, секунду. Машин подбом сейчас опять вылезет. Ну, где ты там. Мышка-малышка. Шашлык? Не, я говорю, я за вот это время я объелся шашлыка. За эти все дни на море. Не, не, не. Тем более у меня час ночью какой шашлык. Так, думаю, С гостями сейчас посидим. Она сейчас под лепарда выскочила, наверное, от ГВЕшка Ладно, фиксим, как я сказал э -э, Итоги мы подведем Ну, думаю Где-то Сколько Около полтора рубля, наверное, думаю, зашло в Алтышку. Да и хрен с ним Не в этом счастье В общем, сыграл пару боев Немножко Ай, Вспомнил, как это было Спасибо, что смотрите Приятно, приятно так, сейчас у вас стрим должен немножко зависнуть, я быстренько перезапускаю, и мы начнем разыгрывать, как говорится, все в прямом эфире, так, да, все правильно, все, буквально пару секунд. Сейчас, секундочку проверим сейчас я проверю идет ли стрим да все отлично стрим пошел все значит мы разыгрываем слава богу господина собака устала за эти дни на эти ботания по морю он прям аж за четыре года первый раз собака меня не встретила когда я домой пришел не смог ладно перейдем к самому вкусненькому подведению итоговым за день рождения у меня а подарки достаются вам так здесь призыв мих по 1000 золота. даже сам себе напомнил пусть сам уже забыл так все копируем видите ссылку на конкурс подведение итогов будет немножко долгим напоминаю что сейчас выберутся победители я проверю каждого победителя отдельно сейчас при вас Проверим их игровые ники Если они повторяются несколько раз Либо человек делал там один ник, например, да И несколько учетных записей Соответственно, это является накруткой И такой человек не сможет выиграть Ладно, поехали Сделаем по 5, чтобы не было немножко проще Наименование приза 1000 золота Количество призов 5 Иначе будет нарушение Соответственно, я сразу же при вас переиграю вот И потом будет дополнительная проверка Это для тех, кто забыл подписаться на YouTube-канал Соответственно, я сейчас таких людей тоже вычислю Но это уже будет не сегодня А на неделе То такие люди тоже не получат золото Соответственно, этот призовый фонд будет дополнительно разыгран отдельным стримом Поехали Не затягиваем, да? 1000 золота, количество 5 а, согласен. Хотя, ну, не будет проще, если будет сначала 5. Даешь ты, кошки-мушки. Так, 2, 3, 4, 5. Это первые 5, а предварительных победителей. Давайте начнем проверять. Открываем. Михаил Тазиков. Сейчас мы пойдем его проверим. Так, вот они все. Ну, в этот раз немного... Ну, вот они все участники. Проверяем. Уже как Пайпи мне. Но, к сожалению, по IP не получится. Так, Михаил Тазиков. Один раз упоминается. Проверим, сколько раз упоминается его игровой ник. Если будет повторение, соответственно, он накручивает. А, так. Так, один... Отлично, Михаил Тадиков есть первый победитель. Так, Александр Цветков, поехали. Просто видел чувак один писал, типа делаю репост за друга, и я посмотрел, и он упоминает ник, с этой своего друга сделал репост, и тот друг сделал репост. Скорее всего, это обман. Ну, потому что по-другому проверить, они как один ник, один репост. Ну, есть хитрицы, знаете, которые кучу аккаунтов все насоздавали и пытаются накрутить. уже даже придуматься друзей, не друзей. Нет, конечно, может быть это правда, но так как это нельзя проверить, будем считать, что это обман. Об этом я уже говорил. Так, Альта Цветов тоже победил. Так, Вячеслав, Мартынов. Так. Как-то тут уже Дофига. Так, ладно. А По фамилии пойдем. Так. О, Мартынова вообще нету. Давайте все лучше проверим Вячеслав. Вячеслав 2. Пукита и Пукита. Ну, упоминание одно и то же, некоснических этих, это можно, это как бы не влияет на накрутку. Так. Соответственно, Вячес... так, Вячеслав Мартынов не выполнил условия, он не написал игровой ник, соответственно, мы его убираем. И эту тысячу золота мы сейчас же переиграем. Дополнительно. Так, Недозрелов. Вот видите, вот как люди невнимательно забегают, быстренько делают репост и убегают. Недозрелого тоже нет. Да ладно. На всякий случай проверим по роман. Роман, мало ли. Ты смотри, а? Уже два человека, да, у нас в пролете. Мужики, ну вы сами виноваты. Не-не-не, ты же не что жулик, я вообще не веду Но Просто знаете, если один тоже тот же человек, один несколько раз вспоминает свой игровой ник Это никак не влияет на шансы выигрыша, потому что мы делаем по репосту Поэтому все нормально, мужики Так, соответственно, 2000 золота уже переиграем Саша Ветров Так, поехали Пошла проверочка О, есть Саша Ветров. Парни все норм делают. Ой, извиняюсь, Шумахер. Шумахер 69. Проверяем игровой ник. Так, Саша Ветров. Опа. А вот это уже называется накрутка. Смотрите, Сергей Башев, Саша Ветров, Санчо Шумихин. И все один тот же игровой ник. Даже 6 раз, да? Я не танкиз братка просил поучаствовать. Павел Молотов. Ну, это.. Пардон, чуть чуть микрофон не сбыл. Сейчас, секундочку, аж горло пересохло. Но это чисто воды накрутка, соответственно, данный человек с этим игровым ником. Никак не может у меня выиграть, соответственно, мы его э, посылаем. <coughs> Есть такое вкусное блюдо, хрен намазывает Тот, можно так сказать, туда его. Саш Ветров тоже, соответственно, уже 3000 переиграем. Отлично. Так, 3000 мы оставим чуть на попозже. Вот сейчас разыграем еще 5000, которые у нас тут в резерве были. Поехали. Что Михаил Смыслов семья порочил. Так, поехали дальше. Дима Кимович. Копируем. Проверяем. Есть одно упоминание уже хорошо. Игровой ник одно упоминание победил. Почему, знаете, так нагло, так, ну, не, не, я не про это, я про это про предыдущего, говорю, так прям наглее все было. Так, отлично, Дима Якимович победил, это хорошо. Александр Рогалев, ну, если кто-то неправильно прочитал, там фамилию, еще что-то, народ не без сути. Так, поехала проверочка. Андрей Рогалев, нету, а ты же Александр. Так, Александров у нас много, да? Смотрю, 36. Еще раз. Мало ли, мало ли, мало ли. Даю последний шанс. вдруг, ну, Рогалева нету. Чувак, ну, ты не выполнил условия. В пролете. уже 4000 переиграем. Вот, блин, как люди невнимательны, я просто удивляюсь. Привыкли, знаете, что просто сделали пост и все. Сделали пост и все. Так, Александр Трудько. Отлично, есть. Блин, вот молодец, Алексей. Алексей Трудько. Так, ну вроде могу заговариваться. Все-таки за словом сидели. Так, Андрей Маркин. Андрей Маркин не мог обмануть. Андрей Маркин. Так, копируем. Андрей Маркин. Так. Сейчас посмотрим. Секунду. Омск. Один раз вспоминается. Почему Андрей Маркин несколько раз у нас вспоминался? Написано три раза почему-то. подсветиться не тут все нормально игровой один раз и маркин все норм ну это это уже это уже глюк это уже ну как видите я проверил да нигде не подсвечивается соответственно а давайте так по просто маркин выходит <с or something> за страница высвечивается так андрей маркин ты победил ник узнаем, человек давно уже в группе. Все нормально. Так, Андрей Маркин. Так, Андрей Викторов. Так, у нас же 000, да, если не ошибаюсь. Переигрываем. Так, Андрей Викторов. Отлично. Так, ну, так у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 человек соответственно мы сейчас должны переиграть еще 4000 так, ну чтобы не путать сейчас э, вернемся на домашнюю страницу отлично, вот она уже ну, для тех, кто мало ли, не верит повторно вставляю 1000 да-да, сейчас уйду. Voilà. Вот так уже все. Тут меня уже начинают звать. Э -э так, 4 приза. Добавляем. 5 убираем. Определяю. Это сейчас. Э -э -э, возможно, что кто-то еще нарушит. его Народ у вас еще есть все-таки шанс. Сергей Блинов. Так, Сергей Блинов. так два раза до да? серебряно в серп 154 и всем удачи проверяем игровой ник серп один раз поздравляю шмах еще не мимо подожди еще три человека Это можно опять переиграть CRM-читеры. Ну, кстати, недавно, по-моему, где-то мне выигрывал. Ну, как видите, у меня это все, честно. Тут, не знаю, если кто-то сможет как-то доказать. Я сам охренею. Так, Александр Рогалев. Так. Видите, как уже Александр Галева 5. Так, Михаил Семенов. Поехали. Все-таки одна тысяча золота еще будет переиграно, так что у вас есть шанс. Михаил Семенов. Ну, этот человек у нас тут тоже уже перемелькался. Так что навряд ли он ошибку сделал. Все правильно. И Юрий серебряный. Поехали. Чуть перестарался. Удачи, господа танкисты. И тебе удачи. О, и кстати, Тебе удача уже вернулась. Юрий. Отлично. Так, переиграем 10 золота. Блин, честно, я был бы рад, если бы выиграл сейчас кто-то из вас прямо на стриме. Это было бы, блин, прекрасно. Так, ладно, барабанная дробь, да, как говорится. Добавим. Это уберем. Поехали. Юра Орлов. М -м -м, Юра Орлов. Я за него рад, конечно. Но Юра Орлов, к сожалению, нас не смотрит. Давайте проверим. А вот, ну, ли он условия. Вроде как выполнил. Да, давайте проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, почему-то одиннадцать. Ну, Юрий. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, восемь, восемь. одиннадцать. Ну, либо, либо, либо что-то лишнее разыграл, либо кого-то не брал. Хрен с ним я потом стрим пересмотрю пересмотрю стримы, уже конкретно посмотрю сам состав списка пока сохраняем всех этих людей Кстати, вам, народ, честно, спасибо, что посмотрели потому что все-таки не скучно, когда разыгрываешь хоть с кем-то, хоть пару слов перекинется ладно, я побежал к гостям в общем, вам удачи в рандоме в моих и других конкурсах да хрен с ним с конкурсами, главное, да, удачи по жизни, все остальное тлен еще раз спасибо и пока-пока